Хил, приехал. А? Убил одного. Один на Тут пойдем. под нами. Прям под нами. Ай, ай, ай. Все, бежи, бежи. Да, можно... Да. То ли на голос, то ли просто громкие наушники. Я так гыкнула, что ж сама. Я не знаю, на кнопку. Ну, я мог нажать кнопку просто в этот момент. Я такое чувство, как будто это Альма. Я не знаю, кто это. Раньше я не гыкала. Ага. Валерьяночки. Ну, дохнули хоть хорошо. Мне тогда. Я покушал Может... и полон сил. Ну, иногда так подливно выходят, ну, если я не захожу внутрь. Угу. Ну, первым это Готовьтесь. Там на карателях, ну хоть где-то можно сдать цветок, а Хайнун лучше тебе ну, выходить там. С балкона тебя далека не заберут Если еще снайперы нету Одни головешки торчат, блять Подходят Так-так Крателы Вот прямо тут пехотинцы Один остался один. Ну, сложно сдавать нож, блять, не знаешь, где он вообще находится. Mm -hmm. что-нибудь со снайпером. Снайпер Цветочки. Приближается Внизу стоит. Блять, А, но... Вышел, сука. А! блять, опять. Мы просто сейчас... Все. Все хорошо. Убил. Каратель идет. По-майн. Она целится от себя. мне... А мне... Нам нет снова. Еще один блядь бежит? Ну, вот. Ну, пошли обратно. Просто обратно пошли. Больше чем рад Там два. Чепать. Я не сейчас слева у нас обойдут. Один. Одного нет. Сзади вышел, вышел, вышел, вышел, вышел. Нет. Идет за мной. Блять, не успел зайти. Он тут прямо, прямо за углом. Угу. Какого хуя бля забираю? Поднимаем, поднимаем. Поднимаем. Привет. Да. Ходи там. Ходи. Так, готовимся. Давай, Скоро, давай, может быть. Подойдет, может, да. И да, да, да. Хорошо. Он тут идет. Каратер тут. Кидай, видишь. <смех> что так долго показалось. На Но... мне нет. Блядь. там. Рассказать. Ай! Сука, шерстовался, блять. В эту педарашку. не ассасина безврежена. вижу только скоро подберите нас скоро буду, только не дайте им меня сбить выбрали историк? нет, решили так же скачать. нам на 4 мы не жаль, но мы обслуживаем только по предварительному заказу салат заказывай салат Слава ты, тебе Слава, помню. Салат 76. К нам подлежать. Опять идет. Убейте снайпера. Нас да, всех Sí, спасибо Братские Но... мобы идут и идут, идут и идут, идут Она пересела Аппарат? Да, Села. Уходи Я мобу заберу Убал. Убал. Вау. Ммм. Вау. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. 네. Сука, сейчас упадет, блядь, филер наверное. Да. Повыше кстати, чтобы он на моей супер. Нравится на карате или да. их много? А ч? Один минимум. Футер не падает. Два. Три. Два. Теперь два. А еще один, да? еще один, да? Сука. Не! Он вниз. Пошел. Выходим и вниз. Блять. Каратель, сука. Он пошел вниз. Он пошел вниз. Вот дорогу, ровно. Вот Идите. Да, обходи, обходи. Ладно. Так, ребята, кто-нибудь ко мне резнуть? 20 сек. Я знаю. А, я могу. Ну и Дима, убежим вправо далеко. А, не убежим! Лисичек. Бегите, как я. Ну как мы вам говорили, ладно? Таня, спасибо. Выходи, там нужно будет прыгать. Каратель внизу. Выйди, пожалуйста. Спасибо. Иди сюда. Едет. Оборотно. Хорошо, мы должны заставить их подняться. Только, ну, именно... Так, один поднимается. А где второй, ребята? Да, блять, ну... Не за, не за. Ебучие углы. Он тоже идет туда наверх. Я знаю, вы уходите уже, уходите. У меня... Шу. И мы уходим просто бегом. А где второй? Поднялся наверх. Тоже наверху. Анна. Там... Okay. пожалуйста, я поставлю все. Анна, ты куда? Ой, спросите, потерял. Нормально, нормально. нормально. Ты ну, скажешь нам, если... Ид ты... ⁇ Идет, Там в шаотине садимся. Порайте уже, пора уходим, уходим. А чё вы так рано? Нормально. Лано, лано. Там один уже почти на входе был. Каратьик. У меня жопа заболела от него. Хватит. Они идут, не? Да, да, да, они идут, они идут, они идут. Мы прямо тут ну, они. Пойдем прыгаем. Не рано? Ну да, давай. Иду, иду, иду. Ты, ты вообще пораньше спаливаешься? Да ты просто они не дошли еще до нас. Ну тут постоим, тут постоим, пока не придет. Только ж надо как-то их потихонечку. Я стараюсь. Только... Поднимается! А? Ох, блядь. Хорошо, хорошо, хорошо. Хоть. Сука. А, где? а где второй? Что за? Мне это не нравится. Нанизу каратель стопает. На три хил. Приехал. Вот. Убил одного. Отдельно Тут под нами, прям под нави. можно Да, можно. Да. Да, я там добивал... Вот добил с Списька. Оратель <сотор> <сотор> <сотор> там. Уходим, уходи, уходим, брат. Уходим, Хорошо, Все, все, все, спасибо. Уже забрали. Птича. Нет. Каратель, блядь. Идет, блядь. Паром, Пиша, к... Ты убила. Что? по съемам отсюда нахуй ше... а то будет Блячу! сука я выхожу снизу на каратель ёбаный пизда эля выходи выходи иди сюда уходи где <сícs> Присп, быстрее тупо <поматый> в уголок <сícs> нахуй <сícs> <сícs> <сí> Фух, блядь. Я буду всё отрицать. Сука, мы это сделали, наконец-то. Мы с первого мы не раза. Ничто они мне не снились, когда... Браво, браво, перезапускай, мы с первого раза, нахрен. <режит> перезапускай, Наконец-то, <как> <режит> блин, блин. Так шо? Го без смертей? Подожди, не скипайте, пожалуйста. Узнал, Хорошо, но существует. сам не скип... Не, ну типа не выходи, имею в виду. И я всё думаю. Не с того ли момента все пошло не так. Ебаный пот просто. Спасибо, ребята. Да. Спасибо. 7 часов, короче, мы сегодня пытались это сделать. 7, понимаете? Больше 5. 5 о господи, 6 часов идет стрим, и два часа до этого мы сидели. Даже слышать об этом не хочу. <свес> <свес> <свес> Жесть